мега удобства. приходя домой прикладывая палец нажимая ручку замок полностью открылся и даже защелки фиксатора вот такие комплексные решения ручка с управлением либо код либо отпечаток пальца и корпус замка но здесь в отличие от моторных цилиндров все сводится к корпусу замка который небольшого мягко говоря формата с не самой мощной фиксацией поэтому приходится чем-то жертвовать